Привет, меня зовут Яна, и сегодня мы поговорим о новостях. 20 июля начался судебный процесс по делу Михаила Цыкунова, задержанного на акции 5 мая ⁇ Он нам не царь ⁇ По версии следствия, при задержании Михаил умышленно напал на сотрудника полиции и выбил ему зуб. В суде Михаил заявил, что не оказывал сопротивления полицейским и собирался уступить им дорогу. Это отчетливо видно на видео.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 18 июля в Петербурге прошел несогласованный митинг против повышения пенсионного возраста. Протестная акция стала частью кампании «Народ против повышения пенсионного возраста», организованной Конфедерацией труда России. По оценкам СМИ, на Малосадовой улице собралось до 200 человек. Протестующие высказались против пенсионной реформы, показав красные карточки. После чего сотрудники Росгвардии и полиция оцепили участников акции и начали задержание. Однако некоторым удалось прорваться и уйти маршем по Невскому проспекту в сторону Исаакиевской площади. В результате митинга задержаны не менее 17 человек. Задержанных отпустили из отделов полиции ночью с протоколом по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях. К счастью, ни один задержанный не получил арестную статью 19.3 о неповиновении полиции, как это было раньше, поскольку 19 июля Верховный суд запретил предъявлять ее протестующим на несогласованных митингах, так как неповиновение полиции в данном случае относится к статье 20.2 о нарушении порядка проведения публичного мероприятия. 17 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о злоупотреблении правом на проведение публичного мероприятия. Предполагается, что штраф за непроведение мероприятия составит до 100 тысяч рублей. Статья дополнит кодекс об административных правонарушениях. В прошлом году петербургский штаб Навального пытался организовать встречу политика с избирателями. Однако из раза в раз Смольный предлагал провести мероприятие в Удельном парке. В ответ на это координатор штаба Денис Михайлов подал 1400 уведомлений на проведение встречи на 25 площадках города с разницей в одну минуту, но и после этого чиновники решили согласовать только окраину города. Как утверждают депутаты, именно это послужило поводом для внесения такого законопроекта. При его рассмотрении депутаты ссылались на то, что полномочные органы в течение 11 часов были обязаны обеспечивать присутствие полицейских и бригад скорой помощи в заявленном месте. Однако это ложь. Штаб не давал согласия на перенос места проведения мероприятия в отдельный парк. Следовательно, в течение 11 часов там, конечно же, никто не дежурил. В Петербурге возбудили уголовное дело против депутата муниципального округа Княжева Александра Бобаря. Его обвиняют по статье 177 Уголовного кодекса о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности. Долги в крупном размере принесла Бобаре его параллельная должность директора жилком сервиса номер 3 Кировского района. Он возглавил ЖКС еще в 2014 году, но спустя пару лет компания оказалась на грани банкротства за долги перед территориально генерирующей компанией. Ранее арбитражный суд обязал жилкомсервис выплатить ТГК более 5 миллионов рублей – но деньги с легкой руки депутата Бобря исчезли со счетов ЖКС в неизвестном направлении. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до двух лет. В Полковской обсерватории появился маленький шанс на спасение. На международном форуме НКО «Наследие под угрозой» защитники приняли резолюцию в поддержку Главной астрономической обсерватории России. Резолюцию уже отправили в Министерство иностранных дел, Министерство культуры и Комиссию по делам ЮНЕСКО в России. Защитники всемирного наследия призывают российскую власть полностью остановить застройку территорий рядом с Полковской обсерваторией, отменить выданные разрешения на строительство и провести оценку воздействия на объект всемирного наследия. Напомним, 23 мая Верховный суд вынес решение о законном строительстве жилого комплекса «Планета Град» в защитной зоне Пулковской обсерватории. Это решение парализует астрономическую деятельность старейшей обсерватории страны. Вопреки этому площадь Земли более 2 миллионов квадратных метров к югу обсерватории планируют застроить. Пока стройка остановлена, но власть по-прежнему выдает инвестору новые разрешения. До встречи на следующей неделе и обязательно нажимайте на колокольчик под этим видео, чтобы не пропустить следующее.